Олег Кустов Античный триптих Гиацинт Такого не бывает даже в снах. Над флейтою склоненные бутоны, Затерянные в разбушенных лесах, Напев высокий, озаряет кроны. Росою на волнистых волосах еще лежат созвездий миллионы,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 Проляжет легкокрылой синевой На солнечный олимп его дорога. Но что же, если, воздымая грудь, Страдает человеческая суть За совершенной оболочкой Бога?